Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36 4 семерки. ДОДО пицца. Это необычная сеть пиццерий. Доставим пиццу за 60 минут. Или пицца бесплатно. 8 800 333 00 60. Звонок бесплатный. Команда КВН «Баклажан» Школа 38. А наше выступление... А команда КВН «Баклажан» решила подлезаться с самого начала. А где а Эфрамиль? А где Эфрамиль? А где Эфрамиль? С ума А где Эфрамиль? Поставь по-братски по пять. Так, стоп. Привет, Андрей. Ребят, что за фигня? Ты живешь, как мамка скажет, я живу, как карта ляжет. Что за фигню ты несешь, Катя? Не знает дна, несуйся в воду, храни друзей, цени свободу, братва это блатная вспышка, барам отдышка, не крышка. Хотя все, хватит с трудовиком общаться. Не прекратить с папой общаться. Но это же не твой папа. Отец не тот, кто ремнем бил, а тот, кто жизни научил. С чего вообще петь шансон? Шансон обычно поют в тюрьмах. Лучше быть блатным на нарах, чем в ПТУ на парах. Так все, хватит. It's go, it's go. Кстати, нам же на прошлом выступлении дали номинацию «Лучшая шутка фестиваля». А еще с лучшей шуткой нам дали сертификат в автошколу КАМА. Посмотрите на нас, нам же по 14 лет. Какая автошкола? По-моему, ту жюри должна быть лучшая шутка. Так, Вадим, встань на место. Они нам хоть что-то подарили. Ну, я тоже подготовил подарок. Вот сертификат в Китспейс. Кстати, тоже один на пять человек. Вадим, прекрати. Кстати, перед выступлением мы очень сильно волновались, потому что в полуфинал проходит только первое, второе и третье место. А по шутку вновь ничего не сказано! Хватит уже! Короче, ребят, я все понял, с вами мы точно не пройдем в полуфинал. Поэтому я приготовил для нашей команды усиление. Итак, встречайте, мой младший братик Вова! А у меня такой возраст, что Я больше не самый жирный в команде! Ура! Я больше не самый тупой в команде! Мне кажется, он какой-то странный. Я вообще-то снимал с у Лены Малышевой. И тебе сказали, что ты нормальный? Нет, сказали, так выглядит грыжа. Кстати, именно так будет выглядеть Рамиль Агдеев, если в него колоть синтоу. Ты вообще как так вымахал, ты чё, все подряд жрешь? Нет, я вообще-то вегетарианец, я питаюсь только овощами. Так рома, ты в опасности. Привет всем! Мам, папу, зачем вы еще вышли? Сынок, мы тебе покушать принесли. Спасибо. А мне что? Ну, в смысле, Андрюх, потом сожрешь. <смех> Кстати, интересный факт. Когда ува родился, маму выписали через неделю, а пап с тебя еще месяц не приходил. А теперь, Викторина, угадайте, кто в семье приемный. как вы узнали, что я приемный? Ильяс. Ну потом сказал же! как бы Ну потом... дай дай дай дай Ладно, пока всех, кто не раскрыли, мы начинаем. И для начала давайте представим. Бабушка Фейса зовет гусей. эш Это уж точно лучшая шутка! Да Вадим, прекрати! А у каждого был такой учитель технологии. Итак, дети, первое правило – не суйте пальцы в станок. Второе правило – слушайте первое правило. А сейчас урок татарского языка сократили до двух часов в неделю. Итак, давайте представим, как же будет выглядеть урок татарского языка в 2021 году. А теперь давайте представим Драка за школой. Ты мне куртку порвал! Твоя мама зашивать будет! Ничего я ему подшивать не буду! Бей этого шпинтика! Дорогие друзья, а на самом деле наш Вова очень стеснительный. И сейчас мы поможем ему. Познакомиться с девушкой. Вова, держи наушник, мы будем тебе подсказывать. Все, удачи. Вова, ты видишь девушку? Да. Иди к ней. Скажи, что она красивая. Ты красивая. Что она делает? Что она делает? Чешет бороду. Так ты чё, его и цирка нашел, что ли? Ладно, удиви ее. Дальше. Ну, красоту свою покажи. Дальше. Ну, порази ее своим красивым телом. Да я же сказал, дальше. Ладно, все, понятно, позови ее на танец. Шли. Она не идет. Не идет? Ну возьми ее силы, им это нравится. <съех> Все, танцуй с ней медленный танец. Пригласи ее к себе домой. Не хочешь сходить в нехорошую квартиру? Это я не про квест. А теперь познакомься со своими родителями. Мам, папа, это моя девушка. А э, ты смотри, а. Прям как у твоей мамы бородастый, смотри, ка Ладно, все, проводи ее до дома как настоящий джентльмен. Все, давайте, заканчиваем. Дорогие друзья, ну а закончить наше выступление хотелось бы словами нашего директора. Эй, мелкий, за сигаретами сгоняй. Командный баклажан, спасибо.